Мне семь лет в человечьих годах По собачьим мне больше Для псов я в летах Мой окрас бело-черный Да с рыжим пятном Проживаю в Москве, где хозяин там был Я не помню рождение мать и отца Только в треснувшей краске ступеньки крыльца Только долгий в удушливой клетке свой путь где нынче так просто могу мне по нраву зима спинку нас там чесать Мышек мелких под налитью искать А потом мыться в ванной, поужинать скромно И в хозяйское кресло нырнуть сладким тремой. Черно-белая жизнь и собачьи рутины Превращается ночью в цветные картины Голос шпица, цвет звука, куска колбасы Голос доброй хозяйки, оттенка лисы Шум дождя под Который так хочется спать, что-то видеть во снах и бежать. Я собака, мой долг и коротен век Я живу много меньше, чем мой человек И живу много глубже, чем кажется вам Я ценю каждый трюк, что мне стал по зубам Я стараюсь быть сдержанным, хоть и не трус Я умею быть верным и этим горжусь Но однажды устану закончится запрыть И придется по мне уходить не жалейте, я прожил душевно светло, Неразумных щенков ставил я на крыло. Силой мерился с теми, кто нос задирал, И хозяйку свою много раз защищал. Я уйду, ведь для каждого верного пса Наступает минута, когда голоса все темнее, свет тише. А запаха в замедляет движение земли Круговерь. Не грустите в деревне, что недалеко проживает полдюжина дерзких щенков. Их по пятнам на спинках своими признал, им все тайны собачьи свои рассказал. Живу так же радостно лаем смеша У собак, кто не в курсе, большая душа И свою я семье без остатка дарю. Не бы дали возможность, я бы все повторил Но пока солнце луч слепит глаз, греет нос Я в сегодняшнем дне жизнерадостный пес Выполняю команды, дай лапу служить Слепо предан я вам и люблю I'm